Снайп, комедия. Комедию? Комедию, Ты хочешь тоже комедию? парень там них Jdi říct, že teď jdeme domů od soudružky se sestřičky Kristýnky a vytvoje jsme trošku mnoga trošku, mnoha. trošku mnoga a tady je zima, jak spíňo nějakých mínus, no Kostě rozgavaril mínus 11, mínus 16. 16 a ráno má být minus 18 takže my se tady nebudeme dlouho zdržovat a jdeme spát Ano. To je zima jak svině. Krásná zima tady je. Na hlas. To je, říkám do videa, že je tady krásná zima. Jo. Jsi z toho nadšenej? Jsem zmrzlej a nadšeně zmrzlej. Nemůžeme ani stát v klidu. No jo, to je tady, tady mínus teďko, mínus jedenáct říkal, ale v pocitové je mínus třece. A ráno bylo mínus osmnáct. Masakr. Tady je krásná škola umění. Padeždíme, že jsme protkne. <těji> Ně, padeždíme, že jo, Jojo, protykaj. A tu teďka, která jde se bře. Блин, нет, она... Ой, там протекает. А, а не идет <laughs> Tak, tak można jechać. Dziś, jak mam teraz brzdzić? Rukama? Tak, no. dawaj. Já jsem tak dlouho nesáňkovala, a konečně teď jsme šli s mým synovcem a s se si zasáňkovat. Uf, to je jako řekno, to je fakt pecka. Je to tady i hezký. Já jsem teda celá bílá od toho, protože brzdím nohama a ne rukama. Takže vlastně jedu nohama napřed. A brzdím nohama a všechno letí pěkně na mě. Uf, no a pak vyjít takhle kopeček. No, Taky pěkná, pěkný tělocvik, jo. No, ale fakt je to pecka, je to tady moc hezké. Teď ještě nám sněží. Je nějakých minus 11, minus 12. V noci má být minus 18. Aha. 7 teď si jdem trošku zahřát do sauny. Так, мальчики. Добрый. Добрый. Добрый. Добрый. О! Добрый. Добрый. Добрый. Добрый. Добрый. Добрый. Добрый. да. Добрый. Добрый. Добрый. Добрый. О, идем идем. он такой я быстренько. видео. Угу. Сейчас снимем быстренько. Свойльмен. с behaviour. Привет. <Чехи>. <laughs> <laughs> Да, да, да. Все те О, что делали? На заправке че шо? Ну да, прям внутри. Ну на бензине, что там было, Жили бе, Чегунет. Чегунет. Чегунет. Чегунет. А Чегунет. Чегунет. Надо было все-таки ничего не взять, а пузырь. Берем рузы. Я брат, ну А что за пузырь? Пимате что? Водки. А водки. Пузырь. пузырь. Что и Что другого? Да, да за... Здоровье. И самое. Приходите, в пятый а не, Не-не-не, перед X5. При... Вергай самолетом. так Тогда Но... ехать до самолета шла надо. Да? Ну-ка-то Что? Тебе... До самолета доехать надо. Что, ну, до Москвы не доедешь? До Москвы. Да. До Москвы доедешь. Да. Только X5. Да ладно, чего вы? Нормально. Нет, сразу к нам, а потом X5. А потом к вам. Да, да. Да. Дальше год. Мы с... <с с, родителям. с, с, а, с родителями с кем? а да. с родителями, да, следующий год мы едем с родителями ну. а вы не бы хотели? и это э, Владе. Хотели. Владе, да, Влади Баня, наверное, он... да, вообще он да, бы вообще, вообще, или нет, <связь> Влади нет, нет, нет, наверное, нет Владя думал, военного. 재미 дерев А зачаток <laughs> <laughs> он именно отдавал What's going То есть О, побежал гля, уходит, уходит. А у нас снежки. Снежки. О, жонглирует. На нас. Пока. Пока. Пока-пока. А то. А что это такое малого? Ого, ни ну, сколько. <свят> Ничего <свят> себе. Надо было просто сразу провести стакан. Потому что девочки. И пару с забота, Юля. Дай салфеточку. <свят> Добро Скупу? А вы взранный голоси? Единственный, я за польде. А я, онке, что? Там воду холки. Там холки. Там воду холки, до укуций. Холки из нашей школы. А я не могу укусить. Мне надо, что холки, что тут есть. Тут есть снег. Ципрнула. Скоро, оно. А, десь, езди, не такая зима, как в Санкт-Петербурге. Je příjemnější. No, ale já bych byl o tom videu ti dneska ještě tolik fanoušků to bude koukat. Это кто сориентировался? Смотрите. Ого. Плава У меня трос поднят. Угу. А вы? Да. Ну не в холодной воде, конечно. Не ни в коем. Ну, стяг. Прикольно. Вот хотя бы славить какие. Я ни хрена не этот был как. Ой, классно. Я там вот зимой. Ну это здесь искусственные там Да. Такое сидячие места. Я свои своих. А здесь классно кататься на плюшках. Под -а -а -а. которых ты а -а -а. сил чисто подняться. Здесь ни вс ⁇ виден, а mm -hmm. видишь? Tak úplně do budoucnosti, veď, do budoucost. Prostavíčka. Jdeme, Переход на станцию Сирпуховская. Да, это Пуховская. Это мы идем с машины Сир. A o kurkovi To naši příbuzný nějaký český jídlo. <laughs> tak jsme zvědaví. No a sestřenka ochutnávala, víc? když byla v Česku projíždět, tak tam ochutnávala a ochutnávala Tak jsme se rozhodli, že před vody zde to taky uděláme. ještě. to je mně pak to je to Děkuji, tak bude jít i úplně na konec. Taková dostává. Přičela, nebylo být, je tam celé takové plochu nadej odsaděnou. Nepůjde ještě.